Дух Святой, не в буре и не в гуле мощном, но в дуновении ветерка приходит Дух Святой на помощь, когда душа опалена, не нужно слез, не нужно стонов, ко благу-трудная судьба от Божьего Царство неземного, приходит сердце. Тишина. Покой и мир душе скорбящей, Покой и мир душе больной, О, Дух Святой, животворящий, Целитель, вечный Дух Святой. Врачуешь ты, и это диво, Переживаю чудеса, твоей животворной силой Вновь возрождается душа. Даруешь силу ты немерой, Даешь, когда нуждаюсь в ней, И помогаешь жить мне верой, Идти с надеждою смелей. благословением осеняешь, К добру и не ведешь, Мой скромный труд преображаешь И озарение с неба шлешь. Восторг мой тих, спокойна радость и вдохновение светло, Хоть встречу вновь и боль, и тяжесть, Но счастье мне познать дано, Как дни далекие сияет, И надо мной огонь любви И все собою согревает. Гори, гори, святой огонь, гори! Аминь.